Да, вот так но здесь еще такой нюанс мне могут сказать допустим такие слова андрей андреевич а как же правители допустим есть такие правители руководители целых стран которые запросто убивают людей которые запросто отправляют кого-то на войну и так далее в этом всем нам поможет библия когда вы открываете библию вы очень часто читаете в библии о жертвоприношениях и вот эти жертвоприношения это настоящие религиозные обряды которые помогают избавиться Чужой кровью за ту кровь, которую желает от вас. И часто очень те люди, которые находятся в правительстве, являются руководителями или участвуют в обрядах, и эти обряды, которые связаны, с жертвоприношениями. Да, это самые настоящие жертвоприношения крови, то есть называют этих людей, которых, с которыми проводят эти обряды, они могут быть и без крови, то есть это там расчленение животных, выпускание крови с посвящением, пусть те, кто хотел от меня крови, получат эту кровь, там, пусть те, кто хочет от меня боли, получат эту боль. Да, это все жестко, но это зато честно. И здесь такой вариант, знаете, если вы не являетесь как бы, или это все может быть завуалировано эзотерически, то есть это может быть там, допустим, с использованием элементов религии, помните слова, берите тело мое, пейте кровь мою, а что это еще такое, то есть делается так, обращается к религиозному руководителю, Религиозный руководитель молится за человека, которому, э, который сделал много гадостей и плохих поступков, и люди со всего мира, допустим, хотят у этого человека его крови и его боли. И этот человек, который религиозный деятель, он начинает проводить обряд такой и говорит во время проведения этого обряда, пусть вся боль Иисуса Христа и пусть вся боль тех людей, которые шли за Иисусом Христом, всех и дальше перечисляет, там таких святых, таких святых и таких святых, пусть эта боль вся уйдет и будет выкупом этого человека тем людям которые вот хотят от него боли пусть вот эти святые этой болью выкупят потому что этой боли было много их жизнь их святость была не бессмысленным а, не бессмысленным занятием, и, не, и эти жизни были на самом деле необходимы они это знали это эволюционно необходимо было таким образом а, как бы происходит выкупание этого человека именно поэтому а, люди которые имеют высшую а, верховную исполнительную власть они очень часто дружат с такими людьми которые могут проводить вот такие реальные обряды реальные религиозные обряды для обычных людей это обычная тайна но это как бы мы рассматриваем с позиции христианской религии и множественности толкований и множественности объяснений произведения обрядов которые есть в христианской религии описаны они в библии